Несчастен тот, кому воспоминания о детских годах приносят лишь страх и печаль. Жалок тот, кто, оглядываясь, видит позади лишь нескончаемое одинокое существование в огромных мрачных залах с драпированными темнотой стенами и рядами навивающих тоску древних книг. Бесконечное бессонное ожидание чего-то. Чего? В сумеречных рощах, среди наводящих благоковейный ужас деревьев, огромных, причудливых, оплетенных лианами, безмолвно качающих в вышине искривленными ветвями. Вот как щедро было делил я богами. Одинокий, отвергнутый, сломленный, сдавшийся. Но отчаянно цепляюсь я даже за эти блеклые воспоминания. В них скрываюсь, бегу я мысли о том, что случилось после. Мне неведомо, где я появился на свет. Самое раннее мое воспоминание — этот замок. Бесконечно древний и бесконечно ужасный. Его бесчисленные мрачные галереи Высокие потолки, затянутые мраком и паутиной Камни полуразрушенных коридоров Покрытые мерзкой сыростью И этот проклятый запах Будто дотлевает погребальный костер ушедших поколений Сюда никогда не проникает свет И я привык зажигать свечу и любоваться пламенем ведь солнца нет и снаружи. Кошмарные деревья, поднявшиеся выше башен, заслоняют его. Одна лишь черная башня вздымается над лесом, уходя вершиной в неизвестность распахнутого неба. Но башня эта сильно разрушена и подняться на нее почти невозможно. Разве что карабкаться уступом за уступом по отвесной стене. Не знаю сколько лет я провел здесь. Я не ощущаю течение времени. Кто-то заботился обо мне, но я не видел ни одного живого существа. Кроме крыс, пауков и летучих мышей. Тот, кто растил меня, видимо, был ужасающий стар. Ибо мое самое первое представление о человеческом существе ⁇ нечто перекошенное. Ссохшаяся, захеревшая, как этот замок. Для меня были привычны кости и скелеты, наполнявшие каменные склепы глубоко под землей среди глыб фундамента. Для моего изуродованного воображения они были реальнее живых существ, чьи образы я находил на цветных рисунках в древних замшилых книгах. Тех книгах благодаря которым я знаю все, что я знаю. У меня не было учителей. Меня никто не подгонял и не наставлял. Все эти годы я не слышал звуков человеческого голоса, даже собственного. Мне не приходило в голову читать вслух. В замке не было зеркал, и я представлял себя похожим на портреты молодых людей из книг. Я ощущал себя молодым, ведь я так мало помнил. Я перебирался через ров с гниющей водой и шел в лес, где под темными безмолвными деревьями грезил о том, что прочел в книгах. Я представлял себя в гуще веселых толп в том солнечном мире, что лежит за бесконечным лесом. Я пытался вырваться отсюда. Но стоило мне отойти от замка, как сумерки сгущались. Ужас пропитывал воздух, и я прометью бросался назад, страшась заблудиться в немых лабиринтах теней. В этом нескончаемом полумраке я жил, мечтал и надеялся сам, не зная на что. И когда, истомленный сумрачным одиночеством, я не смог больше сдерживать изступленного стремления к свету. Я простер руки к одинокой черной полуразрушенной башне, вздымающейся в неведомое небо. Я решил взобраться на башню, даже рискуя разбиться. Лучше увидеть небо и погибнуть, чем существовать в вечной тьме. В сырой полумгле я взобрался по древним вычербленным ступеням а после продолжил свой безумный подъем, цепляясь за мельчайшие выступы в стене. Ужасной и зловещей была эта черная мертвенная развалина, полная бесшумно парящих нетопырей. Но неизмеримо более ужасно была незыблемость мрака, и озноб сжимал меня леденящей хваткой древних заплесневелых стен. Дрожа, не смея поднять глаза, я терзался догадками о том, почему не становится светлее. Неужели внезапно опустилась ночь? Свободной рукой я стал шарить в поисках оконной амбразуры, чтобы посмотреть, как высоко я взобрался. И тут, слева ползущий по вогнутому своду над пропастью, я коснулся головой твердой поверхности. Должно быть, я достиг кровли... Или, по крайней мере, пола следующего яруса свободной рукой ящувал каменную непреодолимую преграду, опиравшуюся на выступы сырой стены. Но вот под моей судорожно ищущей рукой камень чуть поддался, и я рванулся вверх, пытаясь поднять плиту головой. Я думал, что мое восхождение закончено, ведь наверняка это пол наблюдательной площадки. Я выбрался наверх через люк, стараясь не дать упасть тяжелой крышке, но не сумел. Было все так же темно. Я лежал в изнеможении на каменном полу, слыша зловещее эхо захлопнувшегося люка. Мне оставалось надеяться, что я смогу его открыть, когда это понадобится. И я был уверен, что поднялся уже на огромную высоту гораздо выше проклятого леса, и я заставил себя встать с пола и принялся на ощупь искать окно, чтобы увидеть наконец- то небо, те звезды луну, о которых так долго мечтал. На меня ждало горькое разочарование. Вокруг были только бесконечные мраморные полки, уставленные разнообразными ящиками. Какие древние секреты могли таиться здесь в вышине, отрезанные от земли жуткой пропастью времени? И тут я наткнулся на дверной проем с каменным порталом, покрытым странной грубой резьбой. Собрав остатки сил, ей открыл тяжелую дверь, и безмерный восторг охватил меня. Сквозь железную узорную решетку, к которой вел короткий пролет каменной лестницы. Светила полная луна во всем своем великолепии. Луна. Образ которой я релеял в мечтах. В тех смутных видениях, которые не смею назвать воспоминаниями. Я бросился вверх по ступенькам, но вдруг... Луна скрылась за облаком. В наступившей тьме я споткнулся и замедлил шаги. На ощупь я добрался до решетки. Она была не заперта, но я не решился идти дальше, боясь сорваться вниз. И тут вышла луна. Никогда прежде я не испытывал такого чудовищного потрясения, такого внезапного и беспредельного ужаса, как в этот миг, когда непостижимое открылась моему взору. Не было головокружительной высоты и расстилающегося внизу бесконечного леса. Вокруг была твердая поверхность. Со всех сторон виднялись мраморные плиты и колонны. Невдалеке стояла древняя каменная часовня с призрачно мерцающим свете луны полуразрушенным шпилем. Я открыл решетку. И, пошатываясь, ступил на посыпанную гравием дорожку. Мой разум, бесконечно ошеломленный и обескураженный, все так же неистово ворвался к свету. И даже такое невероятное чудо не могло сбить меня с пути. Я не знал и не желал знать, что со мной происходит. Что это безумие, сон или колдовство, но я желал любой ценой насладиться великолепием и блеском нового мира. Я не знал, кто я, что я, откуда я, но идя вперед, я вдруг стал ощущать что-то вроде скрытой до памяти, благодаря которой мой путь не всегда определял случай. Я миновал плиты и колонны и через арку вышел на лук, где лишь замшелые камни указывали на проходившую здесь некогда дорогу. Я переплыл быструю реку в том месте, где только древние развалины напоминали о давно исчезнувшем месте. И вот, наконец, я вышел к древнему, увитому плющом замку, стоящему посреди запущенного парка. До безумия знакомому и ошеломляюще непривычному я узнал заполненный водой ров Несколько знакомых мне башен исчезли, а к замку было пристроено новое крыло, как будто бы специально для того, чтобы спутить прежнего обитателя. Но мой восхищенный взор был уже прикован к распахнутым окнам, сияющим ярким светом, кровущимся наружу звуком буйного веселья. Заглянув в окно... Я увидел компанию странно одетых людей, весело болтающих друг с другом. Я никогда не слышал человеческой речи и мог только смутно догадываться, о чем идет разговор. Лица некоторых из них будили во мне отзвуки давно забытых воспоминаний, другие были совершенно незнакомы. Я шагнул через низкое окно в блистающую огнями залу. Сделал шаг от мгновенного проблеска надежды к черной судороге безысходности и отчаяния. Праздник превратился в кошмар. Мое появление произвело такое впечатление, которого я никак не ожидал. Едва я переступил через подоконник, как мгновенный безграничный чудовищный ужас обрушился на них. Он исказил их лица, вырвал крик из каждой груди. Началось паническое бегство. Некоторые упали в обморок, и их уволокли обезумевшие приятели. Многие, закрыв лицо обеими руками, слепо и беспомощно метались, ища спасения, натыкаясь на стены, и избивая мебель, пока не находили выход. Я стоял в залитой светом опустевшей зале, прислушиваясь к затихающим воплям и с содроганием думал о невиданном ужасе, затаившемся где-то рядом. На первый взгляд комната была совершенно пуста, но когда я двинулся к одному из окобов, мне почудилось слабое движение где-то за золоченной аркой дверного проема. Зайдя в ольков, я ясно ощутил чье-то присутствие, и первый и последний звук, вырвавшийся из моей груди, ужасный вой, почти столь же омерзительный, как и то, что его вызвало, освещенное пугающее ярким светом неописуемое, невообразимое невероятное чудовище, одним своим видом превратившее веселую компанию в толпу полупомешанных. Я не решаюсь даже описать его. Это была смесь всего самого жуткого и отвратительного. Демонический призрак древности, разрухи одиночества. Невиданное до сели грязное промокшее привидение. Обнажившаяся тайна. Из тех, какие милосердная природа старается упрятать поглубже. Видит Бог, это существо не нашего мира или, по крайней мере, уже не нашего. Но к моему ужасу я улавливал в его изъеденных временем чертах злобную, отвратительную пародию на человеческий образ. Мне не хватило сил даже на слабую попытку к бегству, запоздалую и бессильную, перед скобавшими меня чарами безмолвного, безымянного монстра. Словно заколдованный мерзким неотрывным взглядом его безжизненных глаз, я был не в силах даже зажмуриться и мог лишь поблагодарить милосердные слезы, размывавшие очертания страшного существа. Я хотел было поднять руку, чтобы закрыться от его взгляда, но и это мне не удалось. Я потерял равновесие. Шагнул вперед, чтобы не упасть, и тут ощутил, что жуткая тварь совсем рядом. Мне казалось, что я слышу ее мерзкое дыхание. Обезумев от ужаса, я выбросил вперед руку, защищаясь от зловонного призрака, и мироздание дрогнуло. Сотрясаемое судорога мерзение, когда мои пальцы коснулись протянувшейся ко мне лапы чудовища стоящего за золоченной аркой. Не я вскрикнул, но все демоны адом, чащиеся на оседланных ночных ведрах, диким воплем стронули лавину разрушительных воспоминаний, рухнувшую на меня. Теперь я знал все. Я помнил, что было со мной до того, как я очутился в мрачном замке, окруженном лесом, я знал, в чем изменившемся жилище я нахожусь. И я знал самое ужасное. Я узнал то безобразное чудовище, что злобно пялилось на меня, когда я отдергивал запятнанные пальцы от его руки. Но есть в мире не только горечь, но и бальзам. И для меня этот бальзам забвения. В непереносимом ужасе этого мгновения... Я забыл все потрясшее меня, И вспышку страшных воспоминаний поглотил хаос мелькающих видений. И вот я уже бегу прочь от громады чуждого замка, беззвучном чуть в лунном свете. Вот часовня мраморные плиты и колонны. Я спускаюсь по ступенькам и пытаюсь открыть каменный люк, Но он недвижим. Я не огорчен. Я давно ненавижу замок заодно с деревьями, теперь я летаю в ночных ветрах вместе с демонами, а днем играю в катакомбах Нифенка, в потаенной долине Хадата у берегов Нила, я знаю, что свет не для меня, разве что лунный свет на каменных надгробьях неб, я не создан для веселья. Для меня лишь празднество Нита Криса под великой пирамидой. Но в моей вновь обретенной свободе одиночества я почти рад горечи отчуждения. Ведь, несмотря на сладость забвения, мне не дано забыть, что я изгой. Я чужой в этом столетии среди тех, которые зовутся людьми. Я помню это с тех пор, как протянул пальцы к этой мерзости в богато позолоченной раме. Протянул пальцы и коснулся холодной, неподдатливой поверхности полированного стекла.